Здравствуйте! В этом видео мы учим английский с нуля. Буквально через несколько минут ваш ребенок познакомится с глаголом to be, формами глагола to be и научится использовать их в речи. Ребята, напишите в комментариях, а вы хорошо знаете, когда используется глагол to be в английском языке, да или нет? С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your bilingual В английском языке есть один очень важный глагол, он называется to be. Он похож на большого доброго дракона с тремя головами. Тело дракона это to be, а его три головы это три слова, которые мы очень часто встречаем, когда говорим по-английски. И вы их наверняка уже знаете. Это М, is Р. У каждой головы есть свои любимые друзья, с которыми они дружат. Уже очень-очень давно. Первая голова М считает себя самой-самой красивой. Поэтому гордо носит свою корону. Из-за того, что она слишком возомнила о себе, у нее всего один друг, местоимение I – Я. Они по вечерам вместе любят попеть свою любимую песенку. I am, I am, I am, I am, I am. Повторяйте вместе со мной. I am a dancer. I am a singer. I am a singer. I am a football player. I am a pilot. I am a pilot. I am a pilot. Вторая глава дракона из Самая умная. Она любит забраться в уютное креслице и почитать книжку. Ее интересно слушать, потому что она много знает. У ИС есть три лучших друга – he, she, it. Они любят играть в прятки. He прячется, а ИС его зовет – he is, he is, he is. Когда к игре подключается «she», то «is» начинает ее звать так «she is», «she is», «she is». А «it» – самая юркая, и голове дракона приходится заглядывать под каждый листик, чтобы его найти. «It is», «it is». It is. А еще они любят играть вместе. He is, she is, it is. He is, she is, it is. He is, she is, it is. He is, she is, it is. Ребята, повторяйте вместе со мной. He A He's a dancer. He's a dancer. a singer. He's a singer. He's a football player. He's a football player. He's a pilot. He's a pilot. She's a dancer. She dancer She's a singer She's a singer She's a football player She's a football player She's a pilot. She's a pilot. It is a dancer It is a dancer It is a singer. It is a football player It is a, pilot. It, is a pilot. It is a pilot На этом пока все. Скорее подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео, где ваш ребенок просто и быстро научится строить вопросы с глаголом to be. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS.